Очередная распаковка, три посылки. Вот, тормоза и интересуется, что вот это такое. Оно довольно какое-то плотное. Какой-то конструктор, что ли, не знаю. Кодителей нет. Может им подарок. А! -а, -а, -а, -а! Это Вон оно что? Это для мультфильма основа. Нашла довольно быстро. Ссылку я дам на эту суку в описании. Вот такие. Итак. Вообще без запаха. Запаха нет никакого здесь. какой-то остался. Без запаха жесткая основа. Кстати, довольно неплохо. Взял специально темно-зеленые типа дорожки ну, для машин. YouTube своими правилами не изменит свои правила. То мы будем снимать дальше мультфильмы на другом канале. У нас два канала. Так, вот это вот. Ссылку, конечно, я дам в описании. Олега. Хотим снять очень пробледово. Не знаю, как получится. Здесь так покажется. Да, такая супер зимняя шапка шарфок. Совершенно нет никакого запаха. Вот, отлично. Шапка просто отличная. И очень теплая. У меня ребенок захотел такую же в морозу. И вот, наконец, -то, пошли тормоза. Тормоза необходимо запасные всегда иметь. Чтобы не зимой, когда в магазинах ничего нет. Потому что тормоза это самое основное так. ссылку на них дам обязательно это дисковые тормоза вот. такие классные завтра буду ставить у меня просто передние полетели и вот у меня будут ну и тормоза. Что я могу сказать? Они очень такие массивные, тяжеленькие. Даже фирма есть. XM-Box. Ну такие рт сегодня. Ну как А тут еще что-то есть. Чтобы что-то такое было. Ага, и вот болтики. За диска, кажется, нет их крепить. Ну, вообще не такое было сегодня интересное, но больше всего мне понравились тормоза давно ждал